Всем добрый вечер. У нас сегодня 28, 7, 27 июля 2021 лета. И тема прямого эфира – рабство. Ну, рабство и любовь, я бы так сказала. Немножко мы ее по-другому назвали, но смысл такой. Причем я думала, что сначала пришла идея сделать эфир по любви и когда я ну, выверялась да то есть же всегда идет подготовка то вдруг подразумевалась тема рабства и я так думаю, ну хорошо отодвинем любовь давайте будем заниматься рабством и вдруг я поняла что эти темы не случайно вот так вот прозвучали рядом они взаимосвязаны и сейчас мы попробуем в эту сторону посмотреть ну смотрите с одной стороны мне кажется что это как бы очевидно. с другой стороны я понимаю, что нет, это не очевидно. но задача донести идею так, чтобы вы ее почувствовали. рабовладельческий строй на земле по крайней мере ту, тот историческую эпоху, которую мы хоть как-то можем отследить по многим данным объективно это около 200 лет, потому что что было до этого сильно покрытым раком. Вот, ну вот если взять исторический период, да вот эти 200 лет, то все эти 200 лет рабство было всегда. Не везде одинаково, имело разные формы, но всегда, как бы ни назывались строи, которые государственный строи в тех или иных территориях, тем не менее это присутствовало. Поэтому давайте попробуем... Вот то, что мы учили в школе, что рабовладельческий строит вот такой, сразу картинки подгружаются чернокожие невольники в кандалах, там, да, или крепостное право в России, сылчиха, которая там убивала девушек там пачками. Вот какие-то такие шаблонные, стереотипные моменты мы немножечко отодвинем и попытаемся понять, что такое рабство в принципе, да, ну, такое самое очевидно, что это такое, это ну, несвобода, да, то есть а, раб это тот, кто а, не свободен, хотя, ну, то есть вот в современном понимании, да, хотя я наблюдала за, а, допустим, последние лет 10, а, например, а, вот есть такая концепция, есть такая идея, что а, раб божий, да, раб это божественный поток, это, собственно, это проводник которого является солнце, и б, это, собственно говоря, бог, то есть, Бог Ра, да, вот что такое раб? А, все здорово, и, возможно, и действительно первоначальный а, смысл, заложенный в это слово, а, действительно заложен а, созидательный. А, ну, как бы, ну, например, Брахман, да, потому что тоже тут а, только раб, б, ра бра. б Помните, что это высшая каста, которые, в общем, напрямую а, взаимодействовали, служили а, богам, высшим силам. И были проводниками воли а, высших сил на землю, там доносили до других людей. Поэтому они управляли, там, формировали там, будущее, как, это, как и решали вопросы. А, такое а, управление а, человечеством через не через принуждение, ограничение, да, а через донесение каких-то более высоких там, знаний, истин, через выправление, через выравнивание, через решение споров каких-то, да, там, где люди сами не могли разобраться и потерялись. А, и а, тогда, понимаете, ну, туда же вот еще, я не хотела эту тему трогать, но а, она прям все равно <laughs> просится о том, что вы знаете, что а, славянин, славяне, а, по-английски, насколько я помню, это слав, это раб, вот, и, и, и нам говорят, о том, что, собственно говоря, все славяне – это вообще рабы а, наши, да или там чьи-то там рабы, которые вот как-то немножко отбились от рук и возомнили о себе там что-то такое. И, собственно говоря, одна из концепций, почему а, в том числе с русскими, но не только с русскими, а вообще с славянами можно делать все, что угодно, а, это была концепция во время Великой Отечественной войны о том, что славяне, а, рабы, и это фактически животные, с животного уровня они так и не поднялись. Сейчас опять в сети поднимают эти вопросы, напоминают нам а, эти концепции, а, которые, я думаю, что сильно на Западе никуда и не уходили никогда. А, вот, и а, еще раз повторю, это опирается на то, что слово «слав» и слово «раб» абсолютно идентично звучат одна из версий, например, о том, что изначально это брахманское, да, то есть как бы, когда мы идем глубь веков, ну, вспоминаем, что здесь было, вот именно по энергиям, по ощущениям. Первый раз я это почувствовала. Есть такое место рядом с Иссыкулем, между Иссыкулем и Иссыкота. Иссыкота. Иссы Кота – это, ну, там башня одна, древние руины, какие-то пектроглифы, раскопки говорят о том, что здесь какое-то было поселение. Оно полностью горами вот так вот по кругу ограничено, туда есть только один заход, то есть надо знать проход между гор, дорога единственная туда ведет. я видела такие структуры в Оренбургской области и я видел Аркаим, по сути дела, похоже построен где-то мы еще видели такие же структуры когда, типа, горы они кольцом закрывают какую-то долину, в которой есть руины, или какие-то там ну, что-то находят, какие-то артефакты что-то интересное в центре этого места находится вот, и в этом месте из Кота мы провели медитацию, причем люди были разного уровня подготовки а Некоторые были ну, ну, практически вообще новички в этом деле, но абсолютно все почувствовали, то есть что мы сделали. Мы как бы сняли а, там, на этом месте, как бы, ну, на тонком плане, это выглядело как будто а, чем-то закрыто темным. Я сейчас не буду подробности у нас не та история сегодня. Вот, а, ну, как бы такая черная ткань, которая не давала пробиться к истотному потоку. И мы эту черную ткань убрали, и оттуда шандарахнул свет. И мы по потоку этого света прошли, и мы увидели, вот как вот эта вот местность, до того, как ее уничтожили, как здесь жили люди. А, много света, то есть ощущение, что зимы не было. Это то, что мы поняли просто потом, когда вот эти образы а, восстанавливали. А люди в светлых одеждах, вот как показывают, знаете, такой, когда идеальный мир, люди, мужчины в белых рубахах, такие светлые штаны, женщины в белых платьях но, то есть, ну я бы сказала, что, что не применялись красители, да, натуральная одежда хорошо, красиво пошитая, красивые люди, здоровые, гармоничные, энергетически очень наполненные, доброжелательный, детвора гуляет на улице, играет, а, отсутствует. А, хозяин, правитель, царь, король, там, император, кто там еще у нас бывает, а, вот. Типа, типа духа, духовное управление, то есть есть некие старейшины, которым можно обратиться за помощью, если ты не можешь сам разобраться с каким-то вопросом. А, армия нет, полиции нет, а, ну, я уж молчу про налоговые и прочее, да, то есть никаких карательных контролирующих органов нет никаких. Каждый вроде бы живет сам по себе, но есть некие принципы морали, принципы взаимодействия, а, а, общинно которые как бы, верховными проводниками, которые являются вот эти старейшины. это как раз брахманы. Еще раз. Б. Ра. Ра. Б. Да? То есть очень практически одно и то же мы слышим, только перестановка мест. нам говорят, что именно вот эти вот ребята, вот как бы они рабы. Что мы поняли? Моя, моя версия да? о том, что в частности наша территория населялась людьми по уровню развития, которым э, очень большой процент был брахманов. Я думаю, что, ну, помните, да, шудры – это изгои, это которые, ну, приступили какие-то коны общежь, общиножития. У нас их из деревень из общин изгоняли просто, это, это были, и их, в общем, не особо где-то принимали, потому что если свои выгнали, значит, были очень серьезные основания, значит, человек приступил. А, ну, то есть, понимаете, еще в 20 веке нам рассказывали казаки, потомственные казаки, а, донские, о том, что если, допустим, молодые ребята были застуканы там до определенного возраста выпившими, то есть вот, ну, они еще не женаты, они еще там под властью родителей, и вот их обнаружили, что они выпивали, просто этих ребят убивали. Это 20 век, Советский Союз, а, поскольку ну, там все, никто там ничего не докопался, просто... И, и вся община знала, почему и за что это было сделано. Поэтому, ну, дураков пить или нарушать, приступать от иконы их не было, потому что каралась очень жестко. Это еще раз повторю, это, это прям совсем недавняя история. А, вот. И а, вот этот уровень вибрационного развития, полевой и так далее, а, э, если предположить, что был захват этой территории, и а, массовое порабощение а, этих людей, да, а, то я думаю, что вот мы что наблюдаем, неадекватную какую-то ненависть именно там, ну, я думаю, что не только к русским, но сейчас вот выглядит, что как будто к русским больше всего, а, вот, это может быть связано, ну, обычно кто так себя ведет, а, обычно так ведут люди себя, которые чувствуют себя более ущербными, ну, ну, испытывают зависть, да, это вот похоже на ненависть и зависть от какой-то комплекса неполноценности тех людей, которые это делают. Но наш эфир сегодня не про это, а про то, что если мы предполагаем о том, что, например, наши территории, я думаю, что много какие территории, если не вообще вся земля, была подвергнута порабощению, захвату какими-то чужеродными силами, для которых мы, ну, вот как минимум, как люди были неинтересны, да, как наши потребности там, и так далее, как максимум к нам испытывали ненависть и, и наверное, страх, то в таком случае это как-то это как-то может сказаться на на потомков людей, которые это испытали. Потом мы еще не забываем про реинкарнацию, о том, что те люди, которые когда-то, будучи вольными, попадали в эту, в, эту, в эту систему, систему порабощения, какие есть прям самые жесткие признаки из тех, которые мне известно. Да, еще хочу сказать, что рабы бывают добровольные, и ну по принуждению. Чем отличаются если помните «Тихий дон», там, а, забыла, как звали этого героя, а, один из а, казаков из-за любви, который, когда он прошел против родителей, он со своей любимой женщиной уехал в город, а, нанялся там кому-то работником. И а, человек этот, по-моему, или кто-то, он там говорит, «Ты же вольный казак! Зачем ты ко мне в рабство нанимаешься?» Он говорит, «Ну, типа, я понимаю, что я делаю, тра-та-та». И а, вот это вот там, по-моему, это даже в фильме есть, я помню, что это очень хорошо в книге описано, то есть абсолютно недоумение человека, который понимает, что нанимая вольного человека в найм, даже за хорошие деньги, он делает этого человека рабом. То есть вот это вот мысли, которые, если бы можно было без предисловия просто сразу сказать, ребята, любой человек, у который ходит на работу, является рабом. Но это как-то понимаете, это такое, не знаю, ну это если человек этого не понимает, если не был в теме, то это такая шокирующая немножко информация. Поэтому я бы хотела донести вот это ощущение, понимания механизма. Почему невольничьи рынки существуют, еще раз, если мы говорим, что более-менее адекватная история, нам известно 200 лет. Все 200 лет рабовладение, одна из основных статей доходов, а, хозяев мира. Всегда, ну, как правило, концы куда у нас уходят? В Англию и в некие колониальные а, державы, которые все этим грешили. Но вот из последнего очень много а, мы знаем про а, эту самую, которая типа великая, типа, Британия, они занимались этим, в частности, вот эти всякие островные государства небольшие, да, где англичане, а потом американцы тоже самое делали, у них было любимое мероприятие, это охотиться на аборигенов, и они отрезали головы, высушивали, их привозили как трофеи, то есть вот как вот Бывает, у охотников бараны, головы, там, медведи, там, да, или тушат, вот, эти вот как они называются-то правильно, когда из животного делают чучело. чучело. Вот. Только, только это были головы людей, людей другой расы. Вот. И поэтому вот то, что сейчас в Донецке да, приезжают иностранцы и за хорошие деньги занимаются сафари на людей, это ничего не изменилось. Ничего не изменилось. И основное – это человека, обладающего потенциалом ресурсов брахманским, то есть связью с высшими силами, правом нахождения на земле, возможностью управления, формирования созидательной реальности, потому что у души есть этот опыт, есть это, это право, а, это, это культура культурам огромная то есть тысячелетия которые в, нашем, в, наше, в нашей единой памяти они а в нашем теле а, наследие предков и ничего с этим не сделаешь. А, наши собственный опыт воплощений. А, что сделать внушить с детства детский сад, школа, а, если не удалось сломать в школе, то позже, например через безденежье, либо, наоборот, через большие деньги. То есть любым способом, если не удалось сломать, то потом совратить такую душу для того, чтобы человек перестал реализовывать вот это свое ощущение справедливого, гармоничного мироустройства, которая, программа которого, память о котором в нас заложена. И, понимаете, я помню букварь, который... вот я э, в первом классе, мы читали букварь. Мне не дает покоя до сих пор. То есть какой-то момент я это вспомнила. Первые какие вот. Все помнят эти слова, кто учил, читал там букварю. Мама мыла раму а, и чего-то там. А, маму там. Вот это вот такое. И второе самое. Это, это рабы не мы. Мы не а, рабы. Не мы. мы не рабы. Рабы не мы. Да. То есть мы не рабы отдельно, а рабы не мы, а они вместе, да, то есть не мы, не имеют права проявления, а мы имеем это право, мы себе его завоевали, мы себе его вернули. И в раскладе этого букваря, я хочу сказать, вся история Великой Социалистической Октябрьской Революции или там еврейского, Еврейской Революции, как она называется на Западе, она имеет другой ракурс, то есть а, славяне, русские, как а, наследники а, брахманские, да, ну, наследники культуры, наследники а, э, определенных традиций, сил, энергий, а, вернули себе право говорить. Помните, да, вначале было слово «слов» и а, «слав», а, ну, тогда уже и слово «раб», раб то есть, Здесь попытка навязать через такое согласие, но вы видите вот как бы а, вот доказательство на английском, Слав, это раб, значит вы рабы, все ребят не рыпайтесь. Нет, я думаю, что это значит прямо обратное, что еще раз вначале было слово, слов, а, а, это ну, Бог слов, который вообще вот истотный первоначальный поток а, божественный и который ну истотный. И славяне, ну, еще мы говорим, что славяне славь, э, слов, славь – это в, в, в одну сторону, как мне кажется. И я-нин, славянин, да, ян-ин, ян-ин, мужской, женский поток, ин-янь, который находится в целостности. Это поток парности, это поток развития. Не в одиночку каждый саморазвитием занимается, не буду говорить, какие слова приходят в ассоциации, а, а и идет именно совместная, да, мужчина-женщина соединяются в такую монаду, в единый поток и развиваются, а, помогая развиваться друг другу, поддерживая друг друга. А, физические признаки рабства мы коснулись в прошлом эфире, это персинги, это татуировки. А, а, есть еще признаки, да, а, но вот физически яркие проявленные вот эти вот... Вещи. Вы понимаете, что вот эта картинка с рабом, а, закованным в кандалы, там у него там на ошейник, а, руки, ноги закованы, а, это крайний случай, это как раз человек, который духом отказывается быть рабом, и его вынуждены заковывать и жестко контролировать, а есть еще рабы добровольные, и вот задача была, как я понимаю, это вот это, ну, рабство насильное, оно очень много сил контролировать, могут сбежать, людям нечего терять, они готовы, ну, то есть это опасно, это опасно, это всегда может быть восстание рабов, да, который все вернет обратно территории, ресурсы, и все было зря. Поэтому очень удобная форма рабства, которая внедряется в сознание с детства, что называется, с молоком матери, и дальше люди считают, что это так устроен мир, такова реальность, да? нужно идти на работу устраиваться, нужно как-то как а, учиться. Вот в школе основном понимаете, кто был отличниками, чем отличники отличаются от всех остальных а, учеников. Я никогда не была отличницей. У нас вот совсем-совсем отличница одна, одна была на два класса. Вот. То есть дети, которые просто хорошо соображали, это четверки-пятерки. Там отличников из них практически никогда не было. Отличники это люди, которые для всех, вот как бы есть требования, да, для того, чтобы ты тебя хорошо оценили. У каждого учителя же свои есть какие-то представления о правильном отличники соответствовали тем ожиданиям, тем требованиям учителей, которые от них э, предъявляли у, учителя. Вот, например, я помню, у меня был конфликт со старичкой, потому что она нам э, на уроках рассказывала, что, по-моему, у нее там э, кто-то из родственников где-то там в ЧК работал, и она в детстве, маленькая девочка, сидела на коленях у Дзержинского. Э, вот, и э, она этим очень гордилась. И ну, как бы определенные требования, которые к нам предъявляли, а я всегда любила рассуждать а, и пытаться понять, а что же на самом деле происходит или происходило. То есть от канонических текстов учебников отходила всегда и старалась думать. Ну, то есть, как бы, например, да, какой-то ответ. Можно же просто выученное повторить, а можно ну как-то свои какие-то интерпретации. Вот У нас с ней был конфликт, потому что а, она а, отвергала такую манеру а, рассказывать, и, и э, у меня скакали по истории оценки 3, 3, 3, 5, 5 она мне ставила за контурные карты исторические, э, вот, потому что в целом получалась четверка, то есть, ну, более-менее адекватная история, что, ну, в общем, то тройки уже бы были вопросы, уже под все могло всплыть, э, вот. То есть, а чтобы получать пятерки, нужно было, э, ну, лечь под ее э, концепцию реальности, да, у каждого учителя свои концепции реальности. Хорошо, если люди вменяемые, а бывают и не очень вменяемые люди среди учителей с какими-то, ну, с какими-то закосами. И а, для того, чтобы закончить школу с пятерками, нужно подстроиться под каждого. То есть это, а, вроде бы, это же эффективно, да, это дает а, результативность, потому что ты вот ты отличник. Но именно поэтому из отличников практически не получается а, даже не то, что... Бизнесменов хороших, крупных, но и даже ну, каких-то крупных управляющих там единиц, бывают, конечно, исключения, но это редко. Потому что ну, то есть, человек отказывается от своих лидерских качеств, человек отказывается от своей личности для того, чтобы угодить ожиданиям учителя, родителя, начальника, мужа, жены, и так далее. И дальше не важно. То есть, вот это внутреннее рабство, которое совершенно не воспринимается как рабство, но. Дорогие мои, к чему я веду? А, вот такое поведение, а, можно ли назвать его, реаль... реализован ли такой человек? Даже если у него хорошая зарплата, и он там на какой-то должности сидит. Но он сидит на этой должности, потому что над ним есть еще какой-то начальник, есть какие-то циркуляры, и он все эти циркуляры выполняет. Поменяются циркуляры, поменяется поведение этого человека. Мы сейчас этот трэш наблюдаем с нашими чиновниками. Понимаете, это вот выдрессированная, выращенная, выпистыванная а, рабы, Простите меня, дорогие, пожалуйста, да, потому что эти люди практически не способны мыслить созидательными категориями. Они мыслят только категориями выживания, какие приказы, какие действия, да, выполнить указания сверху, и при этом не подставиться под потом возможные какие-то последствия данных выполнения. Ну, сейчас мы наблюдаем как раз эту историю. Это система рабское формирование, ну, с... Система обучения, система, социальная система развития, она предполагает формирование человека-раба. Да, в добрый час не удалось, никогда не удавалось всех отрихтовать, благодаря этому у нас есть успешные люди, интересные люди, далеко не все из них стали богатыми, но есть люди, сохранившие себя, сохранившие свою душу, оставшимися вольными оставшимися вольными. И а, как понять, а, как уйти вот, э, из рабства? Да, это а, перейти на поток самообеспечения. Это те самые самозанятые, это те самые ИП и так далее. То есть, а, не знаю, пойти выращивать огурцы на огороде. Ну, то есть, любая деятельность, при котором человек... А, не зависит от ожиданий, от системных требований. А, еще раз, это может быть как работодатели, это может быть, я не знаю, там каких-то близких людей требования. То есть тема рабства, дорогие мои, это очень, прежде всего, она... Ну еще раз повторю, рабство скандалами сейчас практически не встречается, это очень редкие вещи. Ну, мы знаем, да, там всякие там на Кавказе бывали такие, но это... Ну, это, это друго, настолько другой уровень развития, который вот на, на нашей территории, если это было бы более массово, это было бы невозможно. Там люди бы восстали, все это убрали бы. А рабство внедряется очень вот на таких согласиях, которые, где трудно понять, что это предлагается рабство. Еще раз возвращаюсь к, к донским казакам. да, Вот это вот ощущение, что ты же вольный казак. Ты же вольный казак. Ты зачем в рабство идешь? Человек всего лишь пришел к успешному бизнесмену, если современным языком говорить, да, поработать на него, потому что у, у, у Мелихова есть знания, есть опыт, есть силы, он может помочь этому успешному бизнесмену стать богаче, а, а этот успешный бизнесмен может дать ему денег, нужный для того, чтобы отделившийся, да, не получивший финансов благословения от своей родни Мелихов мог бы создать свой двор, построить свою жизнь. И для вот этого купца кажется, что чрезмерная плата неправильно, непонятно, как можно... Ну, то есть воля – это самое дорогое. Свобода – это все чушь, дорогие мои. Свобода нужна рабам. Вольный человек – это человек, который живет по сердцу, делает то, что он считает, считает... Верным, когда он может следовать этому потоку, человек раб не может следовать потоку, потому что над ним есть циркуляры, он подписал договор, у него есть контракт, у него есть там куча ограничений, на которые он согласился, входя в систему ради денег. А что это как не рабство? Человек себя продает. Он может продавать себя дешево. Кто-то молодец, продает себя дорого. От того, что он продает дорого, становится ли он вольным? Вот то, что мы сейчас наблюдаем с вот этим вот а, творе дрожащие или правы имею, вот такую массовых, да, а, это как раз про это, что человек чувствует, понимает, что его сейчас вот загоняют уж как-то в совсем неправильное, куда-то, куда вот, ну вот, нельзя, а навыки, а согласие, а, а финансовые там, да, согласия, то есть это же тоже рабство, кредитное рабство, очень страшная вещь от того, что, а, людей не сажают в тюрьму из-за того что там человек не может что-то выплатить не значит он волен в этот момент любой кредит очень сильно ограничивает и чувствительность и поточность человека но это хорошо одна часть марлезонского балета а причем тут любовь причем тут любовь а, а я вам скажу причем а, вот смотрите а, ищет человек вторую половину вот сейчас Зачем люди э, хотят создать семью? Ну, там, допустим, с мужчинами сейчас менее понятно, да? Ну, в основном это продолжение рода, это какая-то стабильность. А в женщине вроде бы э, большее желание создать семью. Ну, это, я говорю, просто как сейчас выглядит, да, не к тому, что... Вот. А, а зачем? А зачем? А потому что есть некая несамодостаточность, есть некая ущербность. А, и а, не говорю про всех, я говорю, ну, некие тенденции, Да. И нужен какой мужчина? Нужен мужчина, который, который был бы более целый, более как-то, да, вот он мог бы закрыть какие-то потребности. То есть поиск второй половины идет не от изобилия, не от самодостаточности, а от ущербности, от нехватки. И если какого человека, какого мужчину такого можно, в этот, можно встретить, да, скорее всего, тоже имеющего свою ущербность. А если вот это вот состояние рабства, неочевидного, да, рабства, заложенного, внедренного, на который получено согласие, есть в человеке, это влияет на полевые структуры, на уровни мышления, на... Это ограничивает это такой каркас, который вообще блокирует доступ к высшим полям, к высшим силам. И а, такой человек, а, сможет ли он найти такого, который ему по плечу? Вот основная проблема сейчас отношений мужских, женских, там семейных, связано с тем, что когда сначала человек ищет кого-то, кто бы закрыл его ущербность, его нехватку, его слабость, а тот второй тоже какую-то свою нехватку. Вот они, значит, встретились друг другу, прикрыли спины, условно говоря, а потом ситуация меняется. Например, кто-то один набрал силу, стал ресурснее. Ему уже неинтересно тратить свою жизнь на то, чтобы прикрывать спину второго, и тогда он идет искать кого-то более реализованного, потому что вся любовь, она строилась не на, а, не на созидательном потоке, она а, а а на желании вот, а, а, закрыть вот эти дыры, пустоты. А, это же не в голове происходит, а это внутреннее. А, еще раз, кто может создать счастливые, ресурсные отношения? Только тот, кто создает семью от изобилия, человек самодостаточен. Он не просыпается в холодном поту от того, что он спит в кровати один, или, или а, не мучается депрессией, пустотой, потому что он, допустим, я не знаю, там а, где-то там, опять же, там находится один, он будет читать книжку, он будет заниматься там какими-то вещами, он пойдет что-то делать. Отсутствует проблема а, забивания свободного времени, Ощущение беспомощности, одиночества – это все рабские программы. И а, они имеют модификации каждому поколению, форму рабства меняют. Вот если у наших родителей а, была одна программа, на которой держалось вот это вот согласие, потом другая, сейчас третья. Но программа, что не меняется, это постоянная провокации на то, чтобы человек, желательно, пока еще, чем моложе, тем лучше, пока еще не разобрался, пока еще комплексы, пока еще не знает, чего он стоит, не состоялся в чем-то еще человек, да, получить как можно больше согласий на вот это самое положение раба. И потом вспоминайте, рабы женились, крепостные женились, выходили замуж. Любили, конечно, любили, выходили, женились. Чем они отличались от господ? Ну, тем, что господин мог разрешить, мог не разрешить, мог выдать замуж а, за кого решит, мог отправить вообще там, разлучить, разлучить влюбленных и так далее. В принципе, мог сделать все, что угодно. То есть, а, и, и даже семьи, дети, а, которые рождались в этих браках, а, а, они а, продолжали быть собственностью хозяина, и тоже могли, например, детей забрать от родителей, то есть люди не распоряжались своей жизнью, хотя даже если у них какой-то добрый, хороший был господин, который а, не трогал семьи, да, не разлучал, вот, ну, у, него просто, ну, у него просто была такая возможность всегда, как вы думаете, это а, может ли как-то чувствоваться человек, может ли это как-то передаваться детям. И еще раз... А, про сегодняшнюю форму рабства это, наверное, самое сложное. Потому что когда человек знает, что он раб, он может задать себе вопрос, а как это случилось, а как из этого выбраться. А если человек считает, что он свободен, то это сделать практически невозможно. Человек может быть очень умным, еще раз, у него может быть очень много денег, у него может быть какая-то реализация, он будет продолжать оставаться рабом и это очень проявилось когда вот у нас мужчины начали зарабатывать разрешили нам да вот начали зарабатывать то что он энергетика ресурсы все есть а, а они этого не очень умели в плане жить с этими деньгами куда-то их направлять им начали так давайте там по 10 любовниц давайте значит вот это давайте вот эти золотые унитазы то есть программы образа достижения а, куда да для чего это все это все как компенсация а, несостоятельности, не, не нецелостности, несвободы. А, и если бы человек, неважно а, а, имея деньги, не имея деньги, реализованы или нет, неважно когда, когда человек способен осознать себя, степень своей воли либо неволи, только тогда понимая, что есть зона несвободы, только тогда он может начать от этого освобождаться. И поскольку, в принципе, в той системе социальной среды, в которой мы все выросли, состояние воли всегда осуждалось, то даже фраза ⁇ ты самый умный, что ли? ⁇ вот Это же как ⁇ это безбашенно, вот люди, которые не подчинялись для которых нет авторитетов, они смотрят только на, э, на, на суть. Э, есть ли какое-то добро, есть ли какая-то польза в этих словах, в, в этих делах и так далее. То есть нельзя заставить верить, что вот это хорошо, потому что я авторитет, я так сказал. Нет авторитетов, это есть состояние воли. Если такой человек кого-то уважает, это его внутренний выбор, а не потому, что все этого человека уважают. Ну, все уважают, это их дело. А буду ли уважать я, я с этим сам разберусь. И а, самодо самодостаточный человек, он... А, зачем ему любовь, которая держится на страхе одиночества или на а, какой-то нехватке, или каком-то комплексе, на желании закрыть какие-то слабости. И... А, он просто не будет вступать в взаимодействие с людьми, которые ищут такую любовь. Мне в жизни много раз признавались любви, и в большинстве случаев у меня внутреннее было недоумение, потому что я понимала, что то, что человек называет любовью, ей не является. Ну, это может быть, что, например, «О, я ее хочу, она должна быть моей, а она кочевряжется, ну-ка давай-ка мы ее сейчас любовью задавим» там, ну, еще разные формы, но люди, которые вот, признавались, они в этот момент искренне верили, абсолютно были уверены, что с ними случилось большое светлое чувство. Были люди, у которых это светлое чувство случалось, но это гораздо более редкая история, чем это может показаться, и это нормально. Если союз создан на позиции, на рабских позициях, даже если между людьми есть настоящая вот, истинная любовь, вот эти вот формы, зоны, где есть рабство, где есть несвобода, где есть неволя, вот эти зоны обязательно будут проявляться в отношениях между людьми а, и вот, куда что делать, там, да, как-то другой человек, или там что-то там, а, еще раз повторю, то есть, если союз создан а, на ну, на несвободе, даже если это любовь, то, а, вот кто говорит о предательстве, тот, когда, как правило, другой уходит, ну, куда-то получше, да, что-то получше нашел, вот, а для этого это предательство, потому что он вот доверил свою спину, он как бы честно выполнял контракт, да, а, заботился, там, обеспечивал, а человек взял и ушел, спину открыл, а, понимаете, то есть а, семья, например, создавалась для того, чтобы закрыть слабую зону, и за это человек был готов а, вкладываться и, и любить, и, и, там, заботиться и так далее. И вдруг человек разворачивается, блин, что-то не то, что-то не, не вставляет меня эта история как бы, а что такое там, да, а, а и с кем-то, кто-то, ну, выстраиваются более, более ресурсные, созидательные отношения, ну, например, более высоковибрационные, более вольные, да, а, тот человек уходит, второй, в абсолютной обиде, я встречал людей, которые всю жизнь не могут это отпустить, потому что, а, блин, я столько вложился, я был честен, я, я, ну, ничего не нарушил, ничего не обманул, за что со мной так, а просто ты как бы строил, а, если ты строишь дом 2, да, так, строить любовь, да, если ты строил любовь, то, то оказывается, что ты строил что-то другое. Просто другой человек вдруг это почувствовал или осознал. Если отношения выстроены, и там, а это сейчас практически поголовно, людей, которые вот один самодостаточный, второй самодостаточный, раз, они встретились, они друг без друга могут жить, но им друг с другом лучше их прет. От этого сразу э, реальность вокруг просто наполняется сиянием света, потому что вот эти две силы, объединяясь, два вольных человека, а, объединяясь, становятся вот тем самым иньянем, да, славяне, славянином. Иньянь соединяется, все, манада начинает штырить. Почему это не всегда или очень редко это встречается? Именно потому что... Должно быть вот такое вот условие, то есть а, два самодостаточных человека, цельных, вольных, ощущающих себя, уважающих себя, а, каждый идущий своим путем. И если люди в любви объединяются, то их путь, не обязательно это становится одним путем, далеко не всегда, но эти пути где-то рядом, то есть они друг друга могут поддерживать на прохождении своего пути. То есть семья имеет смысл, это реально является такой эволюционной лестницей, что ли, где каждый получает подстраховку, но не от слабости. Это скорее такой партнер, помните, как, а, как сделать а, путь короче, да, нужно а, завести интересную беседу, а, нужно, ну, то есть как бы насытить свою жизнь какими-то интересными впечатлениями, теплом, поддержкой, заботой. Можно и о других людях, о посторонних заботиться и тоже наполнять этим. Но приятно, когда есть вот свой, да еще детки, и все это продолжение рода, в общем, это дает свою энергию, другое отлично. Если люди встретились, один в рабской позиции, другой в нет, это ну, очень тяжелая история. Через любовь, может, может быть, через любовь проще всего освобождаться? Да. Но я напоминаю вам, что, допустим, если, предположим, два человека с рабскими программами, с ними случается настоящая любовь. Она случается ярко, интенсивно, когда все программы отлетают, да, что делает вот поток любви. Он просто, вертикальный поток прочищается, поля разворачиваются, человек любит всех. Я помню, как я влюбленном состоянии ехала в, в троллейбусе, и мне тетенька пыталась просто провоцировать. Она там наступила мне на ногу, я на нее с улыбкой посмотрела, от, от, отошла в сторону, мне было больно, но я ее любила в этот момент, как и все остальное в этом мире, вот, и она была очень, я смотрю, она недовольна. мне даже не сразу дошло, это я потом проанализировала, а она такая, понимаете, она хотела скандала, она хотела крови, а я просто спокойно брала ногу, отошла в сторону, в общем, ничего даже есть, говорить не стала, она, значит, еще что-то там на меня наехала, и, и я помню, я просто смотрела на нее вот такими вот глазами, думаю, что, что, женщина, ну, я вас люблю, что вам нужно, да, и она не смогла меня никак пробить, была очень недовольна, вышла на следующей остановке, я только потом проанализировала, что она почувствовала энергопотенциал, то есть она в нехватке, она в рабстве, видит, о, тут много, дай-ка я откушаю, да, обычно люди ведутся, дорогие мои, отсюда, понимаете, еще вытекает, что вот эти все реакции, она -а, на меня, он мне, да, вот меня там обидели, мне не додали, это все уходит корнем в несамодостаточность, в базе которой... А По сути дела находится программа рабства. Не зря Чехов говорил, что я занимаюсь тем, что каждое утро выдавливаю по капле, выдавливаю из себя раба. Это а, хотя бы вот разделить внутри себя а, эти потоки, это уже дорого стоит, это уже откроет очень а, мощный ресурс в человеке. Если вернуться про через любовь, а, освобождаться. А, я напоминаю, что сильные интенсивные чувства, да, они вот в какой-то период держатся, потом начинается там какой-то быт, привычка, еще что-то. А, а, высота, частота вибраций понижается, там мужчина завоевал свою женщину, он немножко успокаивается, женщина обрела своего любимого, тоже немножко успокаивается, начинают вылазить программы, родовые программы, да, Рабские программы, которые, собственно, программы начинают воевать друг с другом за место под солнцем. Нужно обладать такой уро таким уровнем осознанности, таким уровнем а, запросом на, на действительно счастливую семью. Не на мое личное счастье, я замуж вышла, теперь вот вы да положишь мне, понимаете? Ты мне обещал? Дол должен, все. Вот. А, ну или наоборот, да, ты обещала, должна. А, а почему, говорят, внутренний труд, труд-то с самим собой, почему обиделся, почему наехал, почему злишься, почему отреагировал, ты же был счастлив просто от того, что этот человек существует, что изменилось, то есть я к чему, что вот этот вот период мощного энергопотенциала, то есть как бы это бонус сверху, да, вот шли два раба, встретились, потому что, кроме того, что они рабы, они еще первоначальные истотные божественные души с огромным потенциалом божественным, они встретились, в этот момент бш, вспышка, а, все отлетает в сторону, никто добраться до них не может, они под защитой, потому что это сверху пришло, они действительно вместе, а, каждый в этот момент а, освобождается, чувствует себя тем настоящим, кто он есть. А, но если в этот момент, что делать большинство Просто кайфуют друг от друга, от жизни, от того, что встретили друг друга, да, наслаждаются этим, там не вылазят с кровати, там где-то еще что-то. А, то есть вырабатывают этот потенциал на получение удовольствия, на получение удовлетворения от того, что это произошло. То есть мало того, что вот эта энергия пришла, куда она будет направлена? Для того, чтобы вот это самое освобождение через любовь было возможно, да, это если каждый из двух а, предпримет определение, зеленую внутреннюю работу о том что М -м так так так почему так все вот как бы как это работает что со мной произошло как бы как сделать так чтобы это осталось как это приумножить а -а -а -а -а -а и ведь вот ну я этим много лет занимаюсь я этих историй могу вам миллионы рассказывать а -а -а как начинается накапливаться недовольство мусор не вовремя вынес там что-то не то, там цветы не те подарил, не так сказала, не так это не обняла, там еще что-то, то есть э, каша пригоревшая, я не знаю, там э, в 5 утра не встала на работу отправить, вот вчера отправляла, а сегодня не встала, то есть вот эти вот претензии, они могут, ну то есть безупречное поведение, если вы способны на безупречное поведение, я вас поздравляю, я не способна. То есть я себе изначально даю, что сегодня я могу захотеть встать и проводить человека там в 5 утра, а завтра могу не захотеть. И я буду отдыхать, потому что мне это важнее. И если это любовь, то каждый ну, пытается понять другого, что происходит. И, и вот это такой тонкий душевный контакт. А, а, программа семейная, она очень рабская. Не потому что семья – это рабство. Нет. А потому что в семейных программах много очень вшивок. Это передается от мам, от бабушек, от дедушек. Я тут посмотрела фильм «Мачеха», советский фильм с Дорониной. вот буквально там вчера, позавчера. И у мужа до того, как они поженились, была какая-то связь на стороне, в результате которой родился ребенок, он его не признал. Он там где-то, короче, куда-то съездил в командировку, гульнул вернулся, там, в общем, рос ребенок, его это не касалось, он вот встретил свою любовь, на ней женился, у них двое детей, и вдруг мать умирает, и, а, и вот в их семье появляется а, такой вот ребенок от, от женщины, на которую он никогда не был женат, не хотел быть женат, скорее всего, с которой не было любви, а, и которая потеряла мать, у нее есть только отец, который ее не принимает, и мальчик который пытается найти общий язык. Меня поразил сюжет момент, когда ее стали подозревать. Там муж говорит, надо ее привлекать, че она такая бука ходит, ничего не делать. надо ее привлекать к домашней работе. Он говорит, ты что, нам, на, нас же обвиняют в том, что мачеха в черном теле по держит. Нет, нет, нет, ей нельзя ничего там давать, там что-то еще. И потом там приходит учительница, она тоже подозревает, что там на девочку издеваются, там под собрание устраивают, потому что кто Собственная мать вот этой вот Доронины, да, э, мачехи, вот, она пошла куда-то портком, потому что у нее было сильно желание, чтобы этого ребенка убрали, чтобы ее не было в семье, чтобы остались только свои дети. А это чужая, зачем нужна, зачем э, муж моей дочери должен все деньги отдавать моим внукам. Все внимание моей дочери, моим внукам. Зачем это э, непонятное э, и и плевать, что ребенок сирота, плевать, что ей тяжело, плевать. Она идет там в портком куда-то, жалуется, устраивает партсобрание, начинает говорить, да, это мачеха это вот. И, а, и я понимаю, блин, да, вот это всегда было. То есть а, а, вот, вот эта вот, ну, мачеха, да, она очень долго, практически до развода дошла, для того, чтобы найти ключик этой девочки, которая замкнулась, в своей боли, в своих обидах, в своих непониманиях. А, вот в советских фильмах, я не знаю, может быть, есть такие западные, я не встречала, огромный внутренний труд. Даже при том, что вот муж, пусть до свадьбы, но он себя вел непорядочно, он вот так поступил с ребенком, она не обязана ничего делать, пусть детский дом сдают, как кому-то родственнику. Зачем я должна? Вот это мудохаться с непонятной девочкой, которая странно себя ведет, треплет нервы и все. Зачем? Я же себя люблю. И, и мать, которая сделала все для того, чтобы, неважно какими обвинениями, какими военными там действиями, чтобы эту девочку из семьи ее дочери забрали. И а, я, ну как бы понимаете, это вот а, вот эти вот программы, они могут быть откуда угодно внедрены и от родителей в том числе. А, и это очень сложно разделять, потому что кажется, что все это я, ну мои реакции, мои что-то, полюби меня такой, какая я есть, да? А на самом деле, дорогие мои, вот почему я говорю, в чем сложность освобождения от рабства? Я не знаю, понятно ли, я сказала про любовь и освобождение. Потенциально возможно, но это нужно вот в момент, когда прет и кайфовый, хочется просто утонуть в человеке, которого любишь. В этот момент эту энергию, кроме кайфа от, от, от, от этого всего, еще и направить куда-то в развитие. Много ли людей так делает? Дай бог, чтобы много. А, вот. А что касается личного, внутреннего процесса, все начинается с того, чтобы хотя бы осознать, что то, что нет кандалов, ошейника, пирсинга, колец и прочих там, да, цепей, если нет документов, в котором написано, что данный человек является собственностью того-то и того-то, ну так вот прямолинейно, это не значит, что человек свободен, и если осознать, а в чем это не свобода, а где, на чем это рабство как оно там, что по роду перешло, что, какие программы в школе было заложено. Это такой очень серьезный внутренний труд, потому чтобы, в принципе, вообще, да, вот это допущение сделать, еще раз повторю, самая эффективная форма рабства, когда раб не знает о том, что он раб, и более того, он уверен, что он свободен. Я хочу сказать, что, еще раз, воля и свобода – противоположные понятия, для вольного человека понятие свободы бессмысленно. Воля а, подразумевает волю. Я делаю то, что чувствую, то, что считаю правильным. А, я опираюсь там, а, у меня есть уважение, у меня есть отношения. Но это все вот внутреннее ощущение. Каждое мое действие легитимизируется мною же. Что такое? Вот Мы сейчас видим свободу. Свобода от чего? Там от здравого смысла сейчас самое популярное, по-моему, да, пытается нам предлагать свободу. Свобода, она имеет ценность только, когда человек раб. То есть от чего-то освободиться. Если человек освобождается на самом деле, он становится несвободным от всего, он становится вольным. Он может зависеть от любимых людей, от родственников, от партнерских отношений, от обязательств, которые он дал. Он зависит, потому что это его обязательства, он их он по доброй воле их взял, он об этом знает, но он остается при этом Вольным. А, и, дорогие мои, я не знаю, насколько мне удалось донести эту мысль, что а, почему такая, в общем, достаточно а, сложная история с любовями, с семьями, с семейным счастьем, потому что по-настоящему счастливыми в семье могут быть только вольные люди, которые по доброй воле находятся друг с другом, не потому что кто-то удерживает кого-то чем-то, а потому что а, это есть внутренний выбор, который делается заново, может быть, каждое утро или там по несколько раз за день, что я с этим человеком по доброй воле, а мы растим вместе детей, там, да, там, не знаю, вкладываем деньги, даже там что-то такое делаем, может быть, даже иногда поперек внутренних потребностей, потому что это моя добрая воля. Это было выбрано мною, осознанно по велению души и сердца. И тогда эти выборы, они ну, имеют другую силу. А, наверное, все, за один день, все, что можно сказать, я сказала, потому что, ну, если это разворачивать глубже, это сильно надольше и, наверное, более индивидуально. А, желаю вам счастья, мудрости, света, воли. А, будьте счастливы. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока. Завершите видео.